Делаем приемку, распаковываем товар, смотрите какие красивые сумочки, красивый лайм, очень нежный, разбеленый голубой, и шикарные белые, сумки уже светлые, летние, еще пришли вот такие вот дорожные и спортивные, фитнес как хотите, они все разные, три модели. На три отдела. Вот такая с кошками уже хаки продано, осталось Бордо. Вот такая есть вот такие с регулируемыми ручками. Если тех модель как длинный ремень цепляется, то вот в этих вот такой регулируемый длинный ремень.